И всем привет, с вами Макс Риск, новое новое мнение и я расскажу о старой игре, игре зуба. Типа того сампер версии. Но перед началом ролика я тебя попрошу подписаться на мой тип канал, поставить лайк, чтобы я тебе наконец-таки показала это, а кто еще не видел. Нам тут предлагают обновить игру. Сейчас мы некоторые подкроем ссылочки. И зайдем, конечно же, в данный ролик. Так, сейчас посмотрим новость. Возможно, что-то новое нам дали. Ссылка на мой мои каналы тоже в описании. Новая версия игры. Заставка зуба. Но версии игры. Это было вчера. 2.6. Вышла все-таки версия. Входим угу. и смотрим. Значит, давайте 2.6. Мило иногда заменяла звук других персонажей. .6 уже вышла вау все обзор на эту данную игрушку вчера только она вышла и друзья и вот он первое самое первое как как лагает подождите вот, вот сам первое Тут видно что с маленькие вот такие были потом мы э, типа того новую пушки также можно немножко перемотать видим что старые домики также мы видим и старым вообще все изменили также карта такая вот есть овощ как-то так вот сражение вот такое вот никнеймы как-то были все одинаково ну ну в общем-то не были просто они обычные были без символов там в душках ничего не было написано некоторые вообще пишут там ютюбе там всякие да раньше раньше такое не было Теперь уже есть очень пожалуйста, показал вам тире на сандачок, подписка в канал лайкос. У нас возможно есть персонаж уже вышел. Фламинго. Ну да, он, конечно, он вышел и но обновление. Так, вот он, фламинго, ранний доступ Вот .6 новая версия уже вышла. Кстати, можно даже почитать. Какой версии? Так, как я знаю, то есть каждый день бесплатно, что ли? Такое классное. Так, через 14 дней закончится жетон, а я их как-то не собираю. Очень возможно, тут есть такая стабилизация, чтобы я прочитал об обновлении, и чтобы понятно было. Зубастер в этом удалении ждет вас, что исправленным при определении обстоятельствах в командных режимах пассивных способностей. Мило могла распространяться на остальных командах. То есть мило. Она наверное, очень сильно, поэтому и пофиксили, как по мне. исправлением больше нет отображается некоторые цены. Цена припу. Попытки купить набор с премиум пропуском. Больше не отображается. Но где-то примем пропуск покупать. Ну, это, конечно, вроде бы логично да? Боевой пропуск также нажал на него. Вот и все награды так друзья правильно свой скиртда но не играли так, что у нас такое в а, рано сторон карта блин давали путь футбол я даже добавил гонки какие там как мы с вами играли Ну, как-то вам вот тематика не очень зашла, зашла но я бы хотел вам показать давайте покажу беру молим ну или фазе или фазе но ну, сам быстр это фазе уже как мы знаем по занимаем потом второй занимает место как по моему это у нас моли Потом пандочком, может быть даже и бык. Так, вот, лучше Ссылка на прошлую там сеть тоже в описании. А мы сейчас попробуем. Возможно ли выиграть? Мы уже знаем, что новопно ну, вышло. А, да, еще музыка хромщину поставить. Бам. О, Дона, сразу Дона! Вау, я заметил Дона. Можно тут как-то Задан. Вот вам еще один гайд для фазе Если вы хотите быстро начать игру, то сразу на карте идите в воде. Потому что когда в воде вы не можете стоять. Такой бах, по-моему. А ну попробуй сейчас. Сейчас попробуем. Идем, ждем. Видите, бах, бах такой. То есть я могу вот так делать. Вода моя стихия. Да, конечно. Так, ждем регенерация. Не подходи. Чёрт тебя! Ах, ты дать с тебя почти. Так, давай, немножко ХП в основе и сразу сразу кинем. Так, друзья, сейчас бам ему сделал какой хитрый бам. М -м -м, сейчас это у нас Джек Джейд может не вас убить так бам врубай. Потом здесь делаем. Кстати, вот новая игра вышла под названием Чебайпс. Кто не знает, то называется на русском возрасте обезьян Она очень даже прикольно. Хоба наделаем. Ахаха. -а -а. Что за бастери, как-то вы ослабели после недавней встречи. С вами Хопана. Ой, я тебя знаю. Он укусил меня. Вау! Как так быстро кусается? Когда его пофиксят? Давай, иди к нам. Ну блин, ну я знаю, что он читер, у меня уже не хочется с ним сражаться. Девятая сила, ну, прикиньте, мне десятая было. Как-то не в курсе. очень общем, напиши почему такая фламинго или как-то ему зовут. В рыба акула такая сильная. А, мне этим или восьмой. Но это ж не явно не по левелам. А по укусу, как так, блин? Фази тебе едят, это акула, ест. Ест акула ну да это же битва животных так так так. -мо, сколько у вас тут а да, блин ну ну пожалей меня ё <laughs> не ненавидит меня. мне я вот, тогда выстрелю на тебе я когда порегенерируюсь, то соберу вещи тогда пойду к тебе эти все предметы копье там мощный мощный лук и конечно же бомбочку Так, и сотка пошли так, знаете, куда нужно идти? Легу кто-то взял. Вау, кусок. Кто, блин, кусок а вообще? А, блин, пошел. Не, не, попал, ха. Ну, почему, пошел вон Не, блин. Ну, блин, сейчас ко мне будет идти. Животные. Кстати, тоже есть такая похожая игра под названием Идиой, так... Зи, типа, того вообще Я их всегда забываю. Поисков ее сложно найти, но тоже похоже на животных. Так, сейчас заберем копье. Железное я заберем, заметил. Помню, когда мы тут мы вообще были, не мы там не были, мы только видели, кто там есть. Также помню, помню эту полицейскую. Какой хитрый! А! Не! стой, не, не, блин, убил меня Даже не успел рассказать. Полицейская машина прикольно сделана. и их розовичок. Полицейских машины, как он там называется? Я на пивозе, так давай хоть по-моему, можно открыть. Прямо вот такой вот сынок, серебряный. может меня открыть? Нет. Стоп, а какой кликбейт? А? Кликбейтит? Не кликбейтит? Где мой сынок? Я увидел бестатем пропуск с кепкой. Где он? Может быть рейтингах? Не обманули? Мне интересно. Всем удачи, всем пока. Ссылка на мой канал в описании. Пока.